Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим о новостройках, о высоких новостройках и почему люди боятся именно высоких этажей. В городе Краснодар в последнее время строятся высокие дома до 25 этажей, а люди просят приобрести квартиру не на высоком этаже, ну максимум до 6 Говорит, дайте нам не до 6 этажа, а высокий этаж, нет, высокий этаж мне не надо, зачем, я боюсь высоты. Но Преимущество высокого этажа в любом мегаполисе большом городе, преимущество именно у высоких этажей. В том преимущество объясню на сегодняшний день все окна, которые строят, ставят, устанавливают в домах таких высотных, они все открываются, каждая створка открывается, то есть вам не надо вывешиваться в окно, для того чтобы помыть окно, то есть вы окно открыли, с одну створку помыли его с этой стороны, закрыли, с этой стороны помыли, эту створку открыли, с этой стороны помыли, то есть вы не вывешиваетесь из окна для того, чтобы его помыть. Второе, если окна смотрят во двор, на пятом этаже, на шестом, на втором, на третьем этаже, да, вы превосходно будете слышать, как вечером, сидя на лавочке, люди будут сидеть и разговаривать, а вы в это время уже ну, засыпаете, и будете слышать каждое слово по отношению, например, в двадцатом этажу. Слова не долетят оттуда, и очень долго будет, и эха не будет, и все будет превосходно. Либо машина припаркована под домиком, которая будет сигнализировать вам о том, что кто-то мимо прошел, вот. и она будет там пиликать потому что как бы сейчас за здрасте и паркуют машины и у многих машин есть сигнализация хотя это конечно уже а, отошло но все-таки люди многие ставят сигнализации на автомобиль детские дворы, детские площадки когда очень большое количество малышни, которые бегают, кричат, орут и второй этаж, третий, пятый очень сильно большое количество звуков долетает до вашей комнаты да, через открытое окно, окно превос... практически не открывается. Если живете вы на последнем этаже, там 15-16, там гораздо лучше с этим ничего не долетает, никаких звуков. А если еще жить, например, на низких этажах вам необходимы будут москитные сетки, потому что очень большое количество насекомых на последних этажах туда не долетает насекомые, меньше мух, комаров, вот таких вот вещей. Да? Единственное, что они могут на лифте до вас доехать и через подъезд залететь. но Такое тоже бывает, но это очень редко. Опять-таки, преимущество высоких этажей в том, что большое количество сосвета. Свет прям ну, дышится, хочется дышать, много его. Даже на северную сторону, если будет смотреть окно, у вас никто, никакой дом близлежащий, загораживать его не будет. И у вас превосходный вид из окна. И вы можете смотреть далеко на крыши на город, на панораму. Это вот когда вот такое вот большое, ну, это очень удобно и очень красиво смотреть, когда перед вами ничего не загораживает, никаких пятиэтажек, которые друг напротив друга стоят. И вы буквально стоите там на третьем этаже и вы смотрите в соседний пятиэтаж. Такого нету. Еще одно неоспоримое преимущество высоких этажей в больших городах. Это меньше пыли и меньше загазованности. За счет того, что высокий этаж 20-25 высоко находится, пыль она имеет твердую часть Частицы, которая поднимается воздушными массами, она так высоко не поднимается. Она останавливается до этажа, где-то 6-7 этажа максимум. Выше уже нет таких ну, загрязнений, скажем так. Да? И в этом ну, очень, очень удобно меньше мыть, меньше протирать. Даже окно, которое выходит на дорогу, скажем так. Не надо бояться высоких этажей. Обращайтесь, мы вам подберем квартиру с шикарным видом из окна.